Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск в News, с вами Анна Профит. Сегодня говорим о бирже P2P. Новости биржи. Добавлена ссылка на страницу контрагентов в социальной сети. Обращаем ваше внимание, не попадайтесь на уловки мошенников, не договаривайтесь в социальных сетях о специальных условиях. Вы защищены только до тех пор, пока строго следуете правилам P2P обмена. На P2P бирже существует принцип добросовестного покупателя, вас не должно интересовать происхождение средств, которые вы приобретаете, до тех пор, пока вы добросовестно оплачиваете покупку. Рискуют только те, кто сам участвует в недобросовестных схемах. Ваша безопасность в ваших руках. Служба поддержки P2P сообщает, открытые официальные группы P2P в социальных сетях. Пишите в группы по ссылкам в описании этого видео, и вам помогут разобраться с работой на бирже. Обращайтесь в поддержку только с техническими вопросами по конкретной сделке. Разрабатывается модуль статистики, где можно будет отследить динамику процессов на P2P. Играем на волатильности, получаем дополнительный доход. Волатильность – изменчивость от английского volatility. Это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Выражается волатильность в абсолютном значении, например, 100 долларов плюс-минус 5 долларов, или в относительном значении, например, 100% плюс-минус 5% от начальной стоимости. Спасибо, веб-трансфер, за новые возможности! Как работает P2P? В меню под вашей фамилией нажмите «P2P». Открывается страница «Биржа P2P». Здесь мы видим вкладки «Обмен», «Мои заявки», «Биржа P2P», «История», «Настройки». Работа с P2P начинается с настроек. Для удобства в работе укажите максимальное количество кошельков. Найдите нужные валюты в колонке «Настроек» по разделам «Социальные сети», «Платежные системы», «Денежные переводы», «Банки» и «Криптовалюты». Поставьте галочку напротив нужной валюты, введите номер кошелька и нажмите «Сохранить». Введите код двухэтапной авторизации, нажмите «Подтвердить». В колонке справа будут показаны уже сохраненные реквизиты. Также вы можете вводить номера кошельков сразу при совершении заявок. Вы можете создать свою заявку во вкладке «Обмен» или посмотреть несведенные заявки на бирже P2P. Разберем алгоритм работы на P2P-бирже на примере покупки и продажи. Начнем с покупки ставок трансфер-дебит. Первый шаг – знакомство с курсом валют. Обратите внимание на статистику курсов валют по популярным направлениям обмена. Нажмите биржа P2P. Открывается список всех заявок, сформированных участниками. Для удобства поиска заявок нажмите кнопку фильтры. Выберите в правой колонке валюту, которую хотите получить дебит. Нажмите Поиск. Биржа предлагает нам варианты заявок в формате таблицы. Таблица состоит из разделов ID-сделки не путайте ID-участника, какую валюту вы отдаете, дата формирования участникам заявки, какую валюту вы получаете, раздел дисконты, надбавка и раздел Статус или действие. Что такое дисконт? Дисконт – это разница между номинальной стоимостью валюты и суммой, за которую вы можете ее купить. Мы можем сортировать заявки по дисконту, нажав на стрелочку «Вверх» или «Вниз» рядом с надписью на кнопке. Дисконт, в отличие от надбавки, отображается со знаком «Минус». В нашем случае дисконт и надбавка отражаются в процентах. Выбираем такую заявку, где мы можем купить наибольшее количество дебит за свои пэйр. Чтобы узнать детали сделки, нажмите на ID заявки. Видим комиссию, номер и детали контракта. Все устраивает? Нажимаем «Обменять». Обязательно ознакомьтесь с правилами обмена. Помните, ваш аккаунт может быть заблокирован, если вы не осуществите перевод средств в установленные сроки. Три раза без серьезной причины откажетесь от сделки. Загрузите некорректный документ для подтверждения перевода. Отправите платеж с иным назначением платежа, отличным от указанного в заявке на обмен. Внимание! За проведение сделок, фактические параметры которых отличаются от заявленных, аккаунты обоих контрагентов будут блокироваться. Служба безопасности отслеживает подобные сделки. Блокировка будет осуществляться даже при отсутствии жалоб со стороны контрагентов. Подтвердите корректность указанных реквизитов. Внимательно проверьте, что именно вы хотите получить. Нажмите «Подтвердить». Введите код двухэтапной авторизации. Нажмите «Подтвердить». Операция проведена. Переходим в раздел «Мои заявки». Нажимаем на заявку. Обратите внимание, покупатель валюты в трансфер обязан первым перевести средства контрагенту на внешний кошелек. Я, как покупатель дебит перевожу деньги со своего кошелька Pair на кошелек PAIR контрагента. Делаю скриншот транзакции. Обязательное назначение платежа – перевод другу. Я должна загрузить документ подтверждения перевода средств, в нашем случае – скриншот транзакции. Как сделать скриншот? Загрузите себе на компьютер программу Lightshot. Нажмите кнопку Print Screen на клавиатуре, выделите область на экране и нажмите на значок Сохранить. Сохраните снимок экрана на компьютере. Документ подтверждения готов. Обязательно проверьте документ. В нем должна быть указана дата перевода, сумма, номер транзакции, номер кошелька контрагента. Откройте заявку в разделе Мои заявки на бирже P2P. Нажмите на кнопку «Подтвердить перевод». Открывается окно «Платежные системы». Если было предусмотрено несколько методов оплаты, выберите ту, которой провели оплату. Далее нажмите на кнопку «Выберите файл». Выберите сохраненный скриншот, нажмите «Открыть». Размер файла не должен превышать 2 мегабайта. Форматы – JPEG, PNG или GIF. Обратите внимание, при загрузке некорректного документа у контрагента будет возможность протестовать сделку. Нажмите «Подтвердить оплату». Введите код подтверждения. Нажмите «Подтвердить». Подтверждение отправлено. Ожидаем ответа контрагента. После того, как контрагент подтвердит получение средств, дебит вам перечислится автоматически. Если контрагент долгое время не подтверждает транзакцию, можно его поторопить, написав сообщение. В случае возникновения трудностей вам следует обратиться к оператору через кнопку «Есть проблема». Покупать валюту веб-трансфер мы научились. Теперь разберем алгоритм продажи валюты на P2P-бирже на примере ставок веб-трансфер дебет. Первый шаг – обращаем внимание на курсы валют в окне статистики слева. Создаем заявку. Нажмите «Обмен». В колонке слева найдите валюту, которую хотите продать. В нашем примере – «Web Transfer Debit». Введите сумму, которую хотите продать в поле «Сумма USD» справа. Минимальная сумма продажи – 50 долларов. «Я хочу продать 100 долларов». Нажмите «Далее». В колонке справа выберите валюту, которую вы хотите получить. Например, OKPay. Укажите сумму, которую хотите получить в поле слева. «Я хочу получить 150 долларов OKPAY за 100 долларов веб-трансфер дебит». Внимательно проверьте валюты и суммы сделки. Если нашли ошибку, нажмите «Назад» и исправьте ее. Если все правильно, нажмите «Подтвердить». Ознакомьтесь с правилами обмена. Нажмите «Подтвердить». Введите код двухэтапной авторизации. Нажмите «Подтвердить». Наша заявка на обмен принята. Она отображается в разделе «Мои заявки». Нажимаем на заявку, видим все детали сделки, статус «Активно». Обратите внимание, покупатель валюты веб обязан первым перевести средства продавцу валюты веб на внешний кошелек. Покупатель должен загрузить документ подтверждения перевода средств. Вы обязаны проверить документ, подтверждающий перевод. В нем должна быть указана дата перевода, сумма, номер транзакции, номер кошелька контрагента, назначение платежа, перевод другу. Проверьте поступление средств у себя на внешнем кошельке, в нашем случае OKPay. Не подтверждайте сделку, если контрагент загрузил документ, подтверждающий перевод, но средства фактически не поступили на ваш кошелек. Не пришли деньги или поступила не та сумма, о которой договаривались? Задайте вопрос контрагенту, нажав на кнопку «Написать контрагенту». Если проблема не разрешилась или вы в чем-то сомневаетесь, напишите оператору службы поддержки, нажав на кнопку «Есть проблема». Если все в порядке, нажмите «Подтвердить получение». 100 дебит спишется с вашего кошелька автоматически. Сделка завершена. Напоминаем, P2P – это биржа обмена не только валюты в AppTransfer. Вы можете менять Payer на OKPay, Perfect на Bitcoin, Western Union на Kiwi – Разберем обмен валют на примере продажи биткоин за веб-трансфер виза. Если у вас нет карты веб-трансфер виза, с таким же успехом вы можете выбрать карту Сбербанка, Альфа-банка или любую другую. Важное условие. В данном случае инициатор переводит средства на сторонний кошелек последним. Для выставления заявки инициатор должен располагать суммой на аккаунте не менее номинала предлагаемой сделки. Если вы хотите поменять один биткоин на 400 долларов, у вас на аккаунте должно быть не менее 400 долларов. На бирже P2P нажмите вкладку «Обмен». В левой колонке выберите «Биткоин». В поле справа введите сумму, которую хотите продать. Я хочу продать один биткоин. Нажмите «Далее». Выберите валюту, которую хотите получить, в колонке справа. Я выбираю веб Visa». Введите сумму, которую хотите получить, в поле слева. За один биткоин я хочу получить 400 долларов веб-трансфер виза. Нажмите «Далее». Проверьте все указанные данные. Если нашли ошибку, нажмите «Назад» и исправьте ее.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 Обратите внимание, при обмене сторонних валют первым средство переводит тот участник, который нашел заявку на бирже. Вам перевели деньги? Проверяем документ, подтверждающий отправку денег и баланс карты на предмет поступления средств. Все в порядке, 400 долларов поступили на карту. Нажимаем «Подтвердить получение». Теперь наша очередь осуществить перевод. Переводим контрагенту 1 биткоин. Делаем скриншот перевода, сохраняем его на компьютере и загружаем его на веб-трансфер, подтверждая отправку средств. Дожидаемся подтверждения получения средств контрагентам. Сделка завершена. Пользуйтесь и зарабатывайте больше вместе с WebTransfer. Удачных вам сделок и больших профитов!